Работаю. Добрый день, уважаемые друзья, меня зовут Денис Михайлов и сегодня региональное информационное агентство Курск на базе центра «Мой бизнес» организовала прямую линию с председателем комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаилом Аксеновым. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. И сегодня тема нашей встречи звучит следующим образом. «Бизнес-2020» – испытания, поддержка, точки роста. Год был непростой, нам есть о чем поговорить. Нам есть что обсудить в качестве перспектив и помогать сегодня нам общаться будет очаровательная Комкина Юлия Сергеевна, пресс-секретарь комитета и, собственно, один из самых значимых людей за этим столом в этом, в этом комитете вообще. Юлия Сергеевна, добрый день. Ну, давайте мы, наверное, начнем. Да, и самый первый вопрос, который просится буквально быть озвученным в плане подведения каких-то итогов промежуточных и для того, чтобы охарактеризовать текущую ситуацию, Пандемия началась у нас примерно где-то в начале марта. Правительство достаточно оперативно предложило пакет мер по поддержке бизнеса. Давайте вспомним, что именно, какие меры поддержки были предложены в этом пакете и чем, собственно, наши предприниматели воспользовались. Да, Денис Владимирович, еще в начале пандемии, о чем вы правильно сказали, правительством Российской Федерации был предложен комплекс мер по сохранению занятости, по поддержанию бизнеса, субсидии на выплату заработной платы. Действительно, была своевременная реакция, и ситуация в динамике развивалась, и здесь очень синхронно на федеральном уровне, на региональном уровне принимались дополнительные меры. Напомню, что круг отраслей наиболее пострадавших он добавлялся в течение как раз вот этого весеннего периода напомню что первыми о проблемах заявили туристическая индустрия вот индустрия сервиса в дальнейшем были добавлены другие виды деятельности которые показала практика действительно в полной мере можно было отнести к пострадавшим это наверное из ярких это непродовольственная розница и Здесь, наверное, стоит отметить и вспомнить о наших союзниках, скажем так, это общественные организации предпринимателей Курской области, я их назову, это Деловая Россия, это Ассоциация молодых предпринимателей, это Союз предпринимателей. И уже вот в летний период к нам активно подключилась торгово-промышленная палата. Почему я вспомнил о коллегах? Действительно, как только первые звоночки пошли, о усложнении ситуации с пандемии. И когда президент объявил о нерабочих днях, это было в 20 числах марта, в оперативном порядке был такой штаб организован на региональном уровне. И мы напрямую слышали от бизнеса о тех проблемах, которые стали появляться. У нас одна из сложностей – это те заемные средства, которые взял бизнес, и правительство приняло решение ввести определенные отсрочки, реструктуризации, и не все это работало, то есть немножко была нарушена коммуникация, которой нам как раз и подсветили общественники. Напомню, у нас горячая линия работала в тот период, и мы и на горячую линию получали очень много сигналов, но социальные сети это само собой, и сегодня мы работаем в них. То есть, мы оперативно отреагировали вместе с центральным банком и собрали такое мероприятие по как раз изучению проблематики, почему возникают проблемы в банковской сфере. Детально разобрали возникающие ситуации и если. На, скажем так, в апрельский период Курская область из ЦФО там в рейтинге определенным проводимым Центробанком было порядка 13 место, да, угу. то уже в начале июня Курская область вышла на третье место в Центральном федеральном округе. Ну а теперь, наверное, стоит собственно, сказать о тех мерах, и некоторые цифры приведу, что банковский сектор региона провел более 500 реструктуризаций кредитов на сумму 2,8 миллиарда рублей на сохранение занятости предоставлено было 215 кредитов под нулевую ставку как помните на общую сумму почти 400 миллионов рублей на возобновление деятельности было предоставлено более 1200 кредитов на сумму около двух миллиардов рублей напомню в уже скажем так когда разрабатывались меры по открытию бизнеса и собственно это происходило, была введена на федеральном уровне еще одна мера поддержки, это субсидирование расходов понесенных компаниями на проведение э, противоэпидемических мероприятий. Таким образом, э, каждая компания из числа пострадавших отраслей могла получить и получали 15 тысяч рублей плюс 6,5 тысяч рублей на каждого работника, что в общем-то в тот период было очень своевременно и конструктивно, поэтому э, комплекс мер был принят своевременно, этапно, соизмеримо той ситуации, которая происходила. Что касается развития сегодняшней ситуации, наверное, мы об этом чуть позднее поговорим. Вот, самое главное, что, вот, наверное, отвечая на первый вопрос, да, те вызовы, вызовы были, но и самое главное, что была реакция федерального центра и региональных властей. Спасибо большое. Ну, вот Денис Владимирович спросил, да, вы ответили больше про федеральные меры поддержки. А что касается областных? Наверное, важно сказать, что наш проект продолжился, да, и комитет очень плотно работал с Министерством экономического развития по привлечению федерального финансирования. И области тоже важно было вот на те самые вызовы оперативно реагировать. Вот, наверное, об этом тоже нужно сказать. Да, Юля, действительно, а, меры поддержки. А, не в меньшей степени повлияли региональные как раз на стабилизацию ситуации, на то, чтобы бизнес почувствовал защищенность в этих сложных условиях. В целом, сектор малого и среднего предпринимательства это очень разнообразный сектор. Да? У нас в малом и среднем бизнесе практически все отрасли экономики представлены и, конечно, в региональном аспекте всегда важно, потому что регионы разнятся и то, как тот или иной регион реагирует на поддержку своего бизнеса, в общем-то, и заключается успех того, что предпринимательство в регионе развивается. Конечно, федеральная поддержка была колоссальная. Нам, скажем так, ну, если приведем пример предоставления микрофинансов, правительство приняло решение средства 2021-2022 года нам выдать сразу в 2020 году. То есть в мае мы уже получили из федерального центра более 200 миллионов рублей дополнительно в наш фонд микрофинансирования. Стоит сказать, эта цифра более чем, ну, почти в два раза вернее, увеличила наш фонд микрофинансирования, что позволило нам сделать несколько программ новых микрокредитования, направленных как раз на пострадавшие сферы и на соизмеримо тому, что было необходимо. Повторюсь, вот как раз в общении с нашими общественными организациями предпринимателей мы видели и те сферы, которые применительны к нашему региону специалистами центра мой бизнес были разработаны специальные продукты туризм антикриз 2 почему антикриз 2? напомню, что была определенная часть средств это порядка 25 миллионов рублей которые выдавались именно на, как займы на выплату заработной платы, на погашение текущих расходов и когда вот эти средства были израсходованы. мы нашли возможность именно из средств регионального фонда, усиленного федеральными средствами, сделать эту программу. Программа рефинанс, то есть многие предприниматели этим воспользовались, то есть если в банке там, процентная ставка высокая или какие-то напряженные условия, то как раз наши средства позволили оптимизировать и, скажем так, снять ту долговую нагрузку, которая была у бизнеса. И один из последних продуктов это light, то есть это под э, небольшая сумма, там порядка 50-100 тысяч рублей могут взять предприниматели под очень низкий процент, скажу, наши проценты начинаются от полутора процентов, да, то есть, собственно, это, в общем-то, такая рассрочка, можно сказать, да, и э, у нас этими мерами пользуются, действительно, как я сказал, бизнес малый и средний, он достаточно как и по отраслям разнонаправленный, так он и по объему, да, то есть у нас много и микрокомпаний, кому это востребовано. Что мы еще сделали? Мы ввели дополнительную поддержку предприятиям, которые в этот период стали производить средства индивидуальной защиты, те, скажем так, товары, которые необходимы для дезинфекции и так далее. И мы увеличили и сумму, Субсидии начинающим предпринимателям на, на открытие такого дела Увеличили и предельную цифру по предоставлению субсидий на модернизацию И у нас есть примеры, у нас компании в Курской области начали производить средства индивидуальной защиты, маски вот Это было в конце мая запущено производство И теперь Курская область полностью себя обезопасила Помните, как весной у нас какой был напряженный период с этим вопросом и есть предприятия, которые сегодня развивают проекты, производят, планируют производить респираторы. Вот. У нас некоторые компании стали производить средства дезинфекции, это обработки рук. То есть это компании, которые в косметической индустрии. Вот. У нас также и многоразовые маски. Ну, то есть это действительно было своевременно. И кроме того, принимались еще определенные налоговые послабления и так далее, то что нам рекомендовал федеральный центр, курской область в полной мере эти меры у себя в регионе применяла. Спасибо большое. А если говорить о перспективах ближайших, есть ли какое-то понимание, какие меры будут предлагаться для поддержки бизнеса там самое ближайшее время уже, видимо, в следующем году осталось не так много до наступления 21 года. А... Спасибо, Денис Владимирович, за вопрос. Конечно, мы смотрим на перспективу развития ситуации. Понятно, мы находимся в очень, скажем так, быстро меняющихся условиях. Mm -hmm. Действительно, пандемия дает нам новые вызовы. Да? И вот буквально сейчас вот после проведения этого мероприятия состоится очередной штаб, где будут рассматриваться вопросы того, как мы находимся, в каком состоянии. Скажем так... Пострадавшие отрасли вот, до конца текущего года по решению правительства отсрочена э, уплата до конца года налогов. Mm -hmm. То есть эта мера поддержки сохранена. В дальнейшем, конечно, мы работаем с разными группами предпринимателей, э, не просто всем. Э, но, скажем так, тот инструментарий, который у нас есть, это льготные меры поддержки э, в виде там, займов, э, это, скажем так, консультационная, да, обучающая программа. Наверное, вот стоит сказать, что как раз понимая, что год и следующий будет непростым, мы буквально вот 1 декабря провели форум «Мой бизнес», это касаемо проекта популяризации. Вот Именно подбирая спикеров вместе с корпорацией «Синергия», мы сделали упор на то, что какие новые бизнесы, а как нужно действующим бизнесом преобразоваться. Понимаете, действительно государство оказывает поддержку, но мы должны, как сказать, это все-таки коммерческий сектор, да, то есть и мы смотрим, каким образом поспособствовать тому, чтобы предприниматели, компании нашли себя на рынке, да, укрепили свои позиции. И вот тот набор как раз спикеров, который был, там говорилось о формировании команды говорилось о диджитализации своего бизнеса, об новых инструментах онлайн-продвижения. И, как помните, ключевым спикером нашего форума стал Филипп Котлер. Это лучший на сегодня в мире маркетолог, тот, кто смог собрать, скажем так, всю базу да, в единое ну, издание. Он автор очень знаменитых учебников. Да, да, то есть на да. Как раз э, тема его выступления была новое маркетинговое мышление. Mm -hmm. И он доступным языком рассказал о том, какие перспективы нас ждут. Поэтому э, инструментарий поддержки сохраняется. У нас нацпроект он немножко перезагружается, добавляется большой блок самозанятых. Об этом мы тоже чуть позднее скажем. И э, мы сохраняем меры поддержки и цен поддержки экспорта, инжиниринга и так далее. Поэтому э, приглашаю в стены центра «Мой бизнес». Э, мы готовы беседовать с каждым предпринимателем и обсуждать э, тот инструментарий, который у нас есть. Угу. Ну, я почему спросил вот, именно в таком формате, да, обозначил тему и проблему, потому что мы все-таки на прямой линии. Мы принимали с вами с помощью... Ваших ресурсов вопросы от ä, предпринимателей города Курской и мы ждем по-прежнему этих вопросов прямо сейчас, да? потому что мы находимся в прямом эфире, готовы ответить на все поступающие обращения. Но есть такой вопрос от Елены Дюльдиной, почему отменили льготную ставку по прощенной системе налогообложения для пострадавших коронавируса отраслей на 2021 год? Что вот мы, можно Елена ответить, если больше, что этот вопрос волнует очень многих ä, предпринимателей Курска? Uh, да, Елена, спасибо за вопрос. Uh, скажем так. Uh... О чем я сегодня говорил, пострадавшие отрасли, которые признаны документами правительства, по ним, соответственно, принимались меры поддержки и устанавливались определенные льготы, послабления и так далее. На сегодня большинство из сфер, оно уже не попадает под ограничения, и они, они работают на сегодня. Да, есть определенные сложности, никто не спорит, да? вот. но здесь как раз инструментарий поддержки в виде льготных займов в виде э, тех же консультаций, э, помощь там, в выходе на электронные площадки. Как раз весь инструментарий поддержки. Вот э, говоря о 2021 э, году, наверное, единственное, стоит сказать, что те, кто находится в сфере общественного питания, мы действительно проанализировали. И вот э, скажу о том, что... Мы исходим из того, что действительно, если где-то введены ограничения, да, и действительно ситуация такова, вот по решению Романа Владимировича Старовой, то на первый квартал 2021 года по направлению упрощенной системы налогообложения будут эти послабления. А, скажем так, мы предлагаем еще предпринимателям внимательно посмотреть с 1 января 2021 года вводится новый инструментарий, ну, вернее, как, преобразуется патентная система налогообложения. Uh -huh. Она не так популярна была в Курской области, но я, вот, пользуясь сейчас случаем и обращаясь к зрителям, советую внимательно изучить эту систему. Не так давно президент подписал закон, который внес э, дополнение э, в, эту, э, в этот закон, и... По сути, те преимущества, которые были в системе единого налога на уменьшенный доход, они перешли в патентную систему налогообложения. И таким образом предпринимателю предлагается спектр выбора. Да? А если выбор это сделать сложно, опять же... Приглашаю в центр «Мой бизнес», мы готовы здесь вместе с предпринимателем просчитать и предложить оптимальную систему налогообложения. Как раз тут вот еще подобный вопрос, да, на продолжение как раз темы в Инстаграме поступил, поэтому озвучивать не, не, не берусь, там достаточно сложно все, а вопрос озвучу. С 1 января 2021 года отменяют ЕНВД, малому бизнесу есть вариант перехода на патент, федеральным законом расширен перечень видов деятельности, но регионам необходимо принять местные законы в том числе суммы потенциального дохода. Как обстоят дела в Курской области, мне не удалось найти никакой информации по этому поводу. Спасибо за вопрос, коллегам. У нас в Курской области действует закон о патентной системе налогообложения 104 ЗКО. Не знаю, если в этом есть необходимость, я озвучил. На сегодня порядок выглядит так. Принят федеральный закон, и в регионе такие изменения будут внесены. На сегодня мы работаем с нашими коллегами в администрации Курской области. Будут расширен перечень видов патентной системы налогообложения. Поэтому мы обязательно о всех изменениях, и они, они пройдут до конца текущего года. И, пожалуйста, на наших ресурсах комитета, центра «Мой бизнес» следите, пожалуйста, за новостями, подписывайтесь на нас, и вы будете из первых уст знать о тех изменениях, которые произойдут. Mm -hmm. Но как раз в контексте консультаций и информации, которая должна доходить максимально оперативно, компетентно до предпринимательского сообщества. Несмотря на пандемию, 3 сентября открылся замечательный центр «Мой бизнес», где вот мы сейчас и находимся. Шикарные условия, хорошо оборудовано все. Но как принципиально изменилась работа с со сообществом, с предпринимателями, вот с открытием такого, такой структуры новой, тем более, что у нас уже был Центр поддержки предпринимательства? Что нового появилось? Какие новые услуги? Как качественно сдвинулась работа в этом направлении? Действительно, работа сдвинулась очень серьезно. Этот центр создан как раз благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Эта работа велась более трех лет. Mm -hmm. вот. Но именно благодаря Роману Владимировичу Старовой, то благодаря его усилиям у нас это получилось. Действительно, мы открылись 3 сентября. Получается так, что да, сегодня 3 декабря, вот определенный да, такой рубеж. В чем преимущество? Конечно, условия, ну, это просто на несколько порядков лучше того, чем мы ранее находились, да? стесненное помещение, не было возможности проведения учебных занятий, мы были вынуждены это делать на стороне. На сегодня центр «Мой бизнес» включает в себя имеющуюся в регионе инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Центр микрофинансирования, гарантийный фонд, региональный центр поддержки экспорта, центр инжиниринга, представительство фонда содействия инновациям». Фонд развития промышленности, комитет здесь располагается. На сегодня вот именно эта связка позволяет проводить меры господдержки, взаимно друг друга дополняя. У нас на территории есть окна, в которых работают представители МФЦ для бизнеса. Здесь можно как раз по тому спектру, которые, по которому предприниматели обращались в МФЦ, а как вы знаете, сейчас тоже ограничения определенные существуют на посещение центров МФЦ, мы приглашаем к нам, к нам идут, действительно подают и документы, что касается оформления там, имущественных отношений, других вопросов. Не так давно к нам подключился центр компетенции ВПК, у нас есть здесь специалисты, которые оказывают консультации нашим начинающим фермерам, людям, которые работают с личными подсобными хозяйствами и одновременно узнают о наших мерах господдержки. Поэтому на сегодня у нас есть зал для обслуживания, у нас несколько аудиторий учебных, поведения конференц-залов. Понятно, пандемия несколько накладывает, скажем так, ограничения и все-таки проведение мероприятий массовых или там, скажем так, обучающих больше в режиме онлайн происходит. Но вы знаете, бизнес по-другому взглянул на власть, на поддержку. Это другой уровень, мы это слышим от предпринимателей. Действительно, вот они говорят о том, что мы видим, что администрация в полной мере лицом повернулась к бизнесу и готова решать те вопросы, которые у них есть насущные. И, наверное, может быть, обратили внимание, подходя сегодня к нам, у нас не все еще сделано. Мы ведем на сегодня работы по обустройству парковки. Uh -huh. Это было поручение Романа Владимировича Старовой. Это при открытии центра. Понятно, что у нас много посетителей. Это категория бизнесмена на транспорте. И, конечно, мы как клиентоориентированная, скажем так, структура, в данном случае относительно бизнеса, мы сделаем все условия для того, чтобы было комфортно здесь находиться, оперативно решать свои вопросы и уже концентрироваться на развитии бизнеса. Мы буквально в течение двух, максимум трех недель эту работу завершим, и поэтому пребывание у нас станет еще более комфортным. Спасибо большое. Но у нас тоже есть свои механизмы работы с обращениями предпринимателей, это социальные сети. У нас есть несколько вопросов, которые мы обязаны просто сегодня озвучить. И вот один из них задает Ольга Задумина-Долженкова. Какие меры поддержки рестораторов есть в настоящий момент, не считая весенних и летних мер? А также просим рассмотреть вопросы поддержки ресторанного бизнеса в плане арендной платы, где арендодателями являются частные организации. Мы знаем о том, что было недавно обращение рестораторов. Тема действительно очень острая, актуальная. Это одна из самых страдающих, наверное, отраслей в экономике, в предпринимательском сегменте. Что здесь происходит, какие э, меры вам и на что вы рассчитывать? Спасибо, Ольга, за вопрос. Вы действительно подсветили такую тему, которая на сегодня на слуху. Это действительно обращение было рестораторов. Действительно... Когда в октябре пошли ограничения, и население стало несколько насторожено, и мы видим, что действительно посещение предприятий общественного питания сократилось. Кроме того, следуя методическим рекомендациям Роспотребнадзора, на оперативном штабе принимались решения по временным ограничениям. И как вы знаете, на сегодня ночная работа с 23.00 до 6.00 закрыта. И да, есть эти ограничения, собственно, вот я уже сегодня и говорил, исходя из этого, и принимались решения о том, что необходима поддержка. Губернатор Роман Владимирович Старовойт направил обращение в рабочую группу Госсовета по поддержке этого сектора, где затрагиваются вопросы возобновления субсидий на заработную плату, обнуления страховых взносов на определенный период. Кроме того, отдельный вопрос – это послабление во взаимоотношениях арендатора-арендодателя. Не секрет, что многие предприятия общественного питания, они именно арендуют свои помещения. С этим есть сложности. Понятно, есть проблемы и у тех, кто предоставляет коммерческую недвижимость, есть расходы определенные. Вот. Но здесь тот случай, когда должен быть баланс интересов соблюден и органы власти в силу, скажем так, имеющихся полномочий, всяческую поддержку в этом плане оказывают. И то обращение, которое пошло, мы тоже Романович обратился с тем, чтобы сократить период возможности отказа от, аренда... от услуг арендатора Именно по причине того, что ну, бизнес сложности может не развиваться Поэтому мы действительно держим на особом контроле ситуацию Мы хотим, чтобы сфера общественного питания у нас в регионе, скажем так, развивалась да, И подставляем плечо в этот сложный период пройти эти сложные сложный период ограничений если говорить вот, о рестораторах да, губернатор услышал понятно пошел навстречу да, ситуация решается сейчас работа ведется в этом направлении Но вот в моем видении да, если можно я, вот, высказать свое мнение вот, мне кажется предприниматель все-таки человек который должен предпринимать постоянно да учитывать риски, может быть, брать на себя больше ответственности, чем вообще абсолютно там да, человек, который к предпринимательству не имеет, не имеет никакого отношения. Вот насколько, на ваш взгляд, вот с марта этого года бизнес сумел переформатироваться, перестроиться, переорганизоваться, кстати, вот в теме нашей звучит как раз да сегодня про точки роста, и вы чуть-чуть уже говорили, что многие начали выпускать маски, там, антисептики и так далее, но это же их гораздо больше, да, тех, кто смог подстроиться, перестроиться и стать более гибким. Вот опять возвращаясь к тому форуму, который у нас был 1 декабря, если вот кто внимательно смотрел, если там есть и запись, кстати, кто участвовал в этом форуме, могут еще раз внимательно увидеть. Вот я для себя там и ранее понимал, но еще раз убедился. Буквально там через одного спикера говорили о том, что два года – это вечность. Ну то есть мир преображается, он видоизменяется, да? Да, это новые вызовы. Мы исходим из чего? Конечно, бизнес – это все-таки риски. Мы тоже, когда проводим занятия там, с целевой аудиторией, с молодыми людьми, с начинающими предпринимателями, мы их готовим к тому, что бизнес – это, как сказать, это то дело, которое имеет ну, определенные сложности. Не каждый человек может, скажем так, организовать это дело ну, в силу своих предпочтений и компетенций. У нас даже есть целое, ну, как сказать, анкетирование, да, мы его проводим, в этом году у нас там порядка четырех приняли в нем участие. Там именно определяются компетенции, и человек сам может увидеть, насколько он готов к этому или не готов. Вот, конечно, мы видели, ситуация стремительно развивалась, и... Ну, как любое общество, да, люди по-разному реагируют на какие-то ситуации. Также и предприниматели. Вот, конечно, где-то если предпринимателю сложно, на помощь ему приходит общественная организация предпринимателей или то или иное сообщество, которое может подсказать, поддержать в том или ином вопросе. Но вот есть примеры, я, наверное, о них скажу. В принципе, наши зрители могут более подробно ознакомиться. Мы не так. Давно проводили круглый стол с «Комсомольской правдой» и как раз вот обсуждали там проблематику отдельных категорий. Вот примеры компании Formtex, То есть они первыми ощутили проблему. Производя постельные принадлежности для отелей, у них буквально там в один день оборвались все заказы. И вот Мария Казакова, собственник компании, она в числе первых у нас в регионе приняла решение шить многоразовые маски. Она обратилась к нам в комитет, мы оказали ей содействие в том, чтобы э, как правильно эти маски производить, чтобы получить регистрационное удостоверение и так далее. И за счет того, что она вот в числе первых это сделала, у нее сразу нашлись клиенты. Понятно, что ее, эта продукция не шла в медицинские учреждения, все-таки это не медицинского назначения, но у нее очень много клиентов было в виде организаций, которые также проводят мероприятия у себя, обеспечивают безопасность своих сотрудников. У нас даже вот с нашими коллегами из корпорации по развитию Курской области мы создали сайт «Курскхелп», и на тот момент, соответственно, предприниматели ту продукцию, которую они производят, размещали там, информировали, а предприятия Курской области искали там. Это вот один из примеров то есть перенастройки. На сегодня немножко ситуация улучшилась, да, то есть и в летний период, скажем так, в начале сентября – туристическая сфера ожила несколько Курской области, и у нее возобновились заказы, и, собственно, она прошла этот период без потери людей, более того, даже взяла дополнительных. У нас еще есть пример Людмила Колокольчикова. Ее многие знают в Курской области, у нее кадровое агентство, она очень многое делала для обеспечения кадрами наших предприятий. Но так случилось, что в феврале, как она говорит, просто осталась ни с чем. Да? То есть ее бизнес хлопнулся, она вынуждена была съехать с офиса, и даже некуда было эту мебель переместить, которая, собственно, ее. Она очень активно в социальных сетях, мы все следили за этой теме, она изменилась наша. Да? Денис, да, на самом деле мы вот как раз тоже за этим следим, не в плане там контролируем, а в плане как люди да. себя чувствуют, и вот нас воодушевил успех этого человека, и мы ей предложили в июле стать амбассадором нашего центра «Мой бизнес». Напомню, это проводники идеи развития предпринимательства, да, как раз вот насколько она собралась, да, она нашла нишу, где ей работать. Сейчас она работает по профориентации детей. Вот. Мы чуть ранее ей оказывали содействие в посещении форума. Она была в Челябинске, она тоже это приводила. И там она нашла партнера из Казахстана, который в свою очередь помог ей потом найти партнера в Америке. И на сегодня уже порядка 10 клиентов готовы ее франшизу приобрести. Франшизу, кстати, у нас в центре «Мой бизнес» мы помогали ей оформить вот пожалуйста да как реагировала у нас из сферы того же общественного питания есть сеть кофеен тоже были закрыты полностью да вот хотя скажу так что сфера общественного питания были ограничения но мы никогда не закрывали доставку и мы не закрывали вопрос связанный с онлайном да да были замечания на штабах а как доставка это насколько эти предприятия обеспечивают все-таки безопасность. Мы эти вопросы регулировали, потому что мы впрямую в контакте всегда находились и находимся с предприятиями общественного питания. И вот, ну, наверное, чтобы долго не говорить, Дмитрий в текущее воскресенье открыл новую точку в городе Курске. То есть он мало того, что сохранил персонал, увеличил его количество и еще смог открыть точку, которая... Как бренд называется? Это Донатбар. Донат Донат да, то есть и новая точка открыта сейчас да, на да, улице да. Кирова. Да. Вот... По-моему, двухэтажная даже какая-то кофейня. Да, да, да, то есть новый mm -hmm. формат он там применил, то есть как раз перестраивался, что... Да, он ориентировал бариста, то есть официанты, он немножко перенастроил их маркетологи, он сделал более активную свою онлайн-площадку, смог нарастить возможности по доставке, Продуктов, да? mm -hmm. То есть такие примеры есть, и в общем-то нужно в себе поискать резервы с нашей помощью. Я, наверное, знаете, немножко отвлекусь, вот хотел э, э, сказать о чем, вот вспомнилось буквально вчера э, пример. К нам обратилась компания, одна из производителей молочной продукции в Курской области. Ну, случилось так, что предыдущий собственник продал, и к нам пришел новый менеджмент. Вот у них резко упали продажи, ну, в силу mm -hmm. того, что предыдущий собственник там не очень хорошо выстроил отношения со своими партнерами, и многие контракты были потеряны. Что делать в этой ситуации предпринимателю, да? Вчера, вот это, может быть, и говоря о центре нашего «Мой бизнес», вот, мы оперативно собрали совещание, я пригласил Директора нашей Курской коренской ярмарки, который окажет содействие участия в ярмарке к этому производителю, пригласил наш Курский центр контроля качества как раз на предмет того, чтобы зная, что у этого производителя, а мы тестировали раньше, нормальная качественная продукция, помочь ему выйти в сети, которые ориентированы на качественные продукты. Мы сконтактировали с предпринимателями, которые имеют положительную практику по центру поддержки экспорта эта компания еще при предыдущем собственнике у нас получила мы разработали новый бренд и как раз этот новый бренд будет двигаться вот просто на примере этой компании когда вот у вас сложно и вы потеряли нужно прийти к нам в центр да может быть не каждый из этих каналов сработает еще они обратились к тем чтобы мы оказали содействие в организации точек малоформатной торговли да мы это сделаем мы с администрацией города курска посмотрим в то же время мы предложили для партнерства ту компанию, у которой есть сеть таких малых точек, и также сконтактировали. Вот, собственно, просто нужно, как сказать, посмотреть, иметь желание развивать свой бизнес, несмотря на то, что есть падение, и быть с нами, скажем так, рука об руку с нашим центром «Мой бизнес». Угу. Но если в целом подвести итоги по работе, ну вот, возвращаясь к теме потребительского рынка, итоги по уходящему 2019 году, они каковы? Я понимаю, что все-таки были у кого-то и успехи, несмотря на то, что ситуация достаточно сложная, там кто-то сумел и вырулить. Если обобщить всю эту ситуацию, как можно охарактеризовать, охарактеризовать итоги года для потребительского рынка в целом? Действительно, да, у нас уже на дворе декабрь, несмотря на такой сложный год, 2020, да, все говорят, ну когда же он закончится, а он все, как бы, новые определенные вызовы нам дает. Еще 2021 год, который переведет. Да, тоже еще, еще непонятно. Тоже уже нас ориентирует, что он будет непростым. Но вы знаете, мы. Органы власти, и мы, конечно, ориентируемся на те официальные данные, которые есть. Да? То есть есть, понятно, субъективные какие-то моменты, мы с этим работаем, но в целом. Вот та сфера, которую мы курируем, это промышленность, это торговля вместе с общественным питанием, с другими услугами и в целом предпринимательство. Ну вот последние официальные данные, это за 10 месяцев текущего года, что мы имеем. Относительно пред, предыдущего года у нас ну, практически на уровне индекс развития промышленного производства в Курской области. Несмотря на то, что э, в начале апреля были определенные ограничения, там короткое время, и немножко, скажем так, э, контакты прерывались у компаний, э, но мы видим, что по итогам года мы сохраним э, те темпы, которые э, у нас были в... 2019 году. Если говорить о сфере торговли, на сегодня индекс розничной торговли, значит он у нас порядка 96,7%. Понимаем, что не выйдет на уровень прошлого года в силу объективных причин, но действительно мы непродовольственную розницу открыли лишь 1 июня. Опять же говорю, лишь это в рамках года, скажу так, что не все регионы еще и 1 июня это сделали. Поэтому в России где-то на 1% ниже в целом сфера общественного питания. У нас на текущий момент порядка 90% составляет индекс к предыдущему году. В России сейчас это порядка 78%. Вот когда мы... В июне месяце вот только начинали возобновлять, то есть у нас порядка 84 было прошлому году, и порядка там 7-15% мы ежемесячно прирастали. Как раз вот здесь стоит сказать, что принимались своевременные меры на штабе, губернатор поддерживал, и мы открывали по силе возможностей общественное питание, тем самым вот как раз... Нивелировали, и цифры сами за себя говорят, да, что порядка там, 12% у нас опережение относительно российского показателя. Непростая сфера у отельеров, да, там порядка 70%, но здесь целый комплекс. В целом-то сфера туроиндустрии растет в России. Да, наши э, россияне больше стали по своим э, скажем так, точкам ездить. Да, и здесь, за счет внутреннего туризма. За счет да? внутреннего туризма, да. Поэтому я считаю, у Курска потенциал далеко еще не раскрытый у наших ательеров достаточно хорошие возможности, при том, что большая работа проводится профильными структурами по появлению маршрутов, и здесь тоже ведь у нас же не тот массовый там, пляжный турист, да, туризм, то есть совершенно спокойно жители столичного региона могут к нам приехать в течение одного-двух дней, посетить места, это удобно, это автономно, скажем так, да, и в период пандемии достаточно востребовано. Вот. Поэтому вот те отрасли, которые мы курируем, оно выглядит вот так. Вот. Понятно, что еще рано подводить итоги. У нас действительно нет данных пока по ноябрю, декабрь еще. Может быть, они, конечно, будут как-то видоизменяться. Вот. Но самое главное, что мы ищем те пути. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы сохранились рабочие места прежде всего, сохранились сектора. Вот. Но, конечно же, предприятиям нужно смотреть, как преобразовывать. Вот. И с чего начал? ситуация очень стремительно меняется, да? mm -hmm. то есть год назад и сегодня, это две большие разницы. И, наверное, не буду повторяться, действительно, вот вспоминая и этот форум «Мой бизнес», там многое было сказано, на что обратить внимание, что нужно сделать и как эти точки роста для себя почувствовать. Mm -hmm. А вот небольшой уточняющий вопрос, насколько я понимаю, в более глобальном масштабе, а заметный рост показала интернет-торговля, интернет-магазины. Мы все знаем, мы все уже привыкли к таким брендам, как Ламода, Wildberries там, и так далее. И, так подобное. и мало того, что они растут, по всем данным, да, и они еще меняют потребительские привычки, да, люди все активнее покупают вещи, товары в магазинах, интернет-магазинах. Вот у нас наши предприниматели, по вашим ощущениям, они приориентировались в этом направлении. Есть у нас здесь какой-то рост или нет? Потому что я, насколько знаю, по себе, по своим знакомым, во время болезней, карантинов, очень многие там пользовались доставкой продуктов на дом. Угу. Вот здесь какие-то есть подвижки, просто ну, вот вам... экспертная оценка. Экспертная да? оценка, правильно вы говорите, мне в цифрах сложно, потому что этот сектор действительно новый, он не так оценивает как другие, да, mm -hmm. то есть нет таких пока соизмерений, но растет. Да, это объективная реальность, то есть мы по себе ощущаем. Знаете, здесь в чем вопрос? В принципе, если берем вот классический ритейл, там торговые центры, конечно, им сейчас сложно, количество посетителей уменьшается, но опять же, компания ищет новые пути. Вот сегодня несколько раз вспоминаю этот... Форум, да, о чем вот, принципиально построение компании говорилось, что сейчас уже мы продаем не товар, а продаем те преимущества, которые он вам дает. И показываем, что вы, становясь нашим клиентом, соприкасаетесь с компанией, которая там, социально ответственна и так далее. У нас вот в рамках центра «Мой бизнес» что мы делаем? Как раз нашим малым производителям, да и средним компаниям мы помогаем больше быть там на электронных площадках угу. в рамках центра поддержки экспорта мы э, несем расходы за предпринимателя по организации этих площадок э, страни страничек на этих площадках у нас э, такие компании Valberis, Ebay, Amazon они вовлечены, то есть наши предприниматели там кроме того Вместе с городским центром «Перспектива» мы сейчас реализуем пилотный проект по такой площадке для малых совсем наших предприятий, которые в легкой промышленности задействованы. То есть в производственной сфере мы в этом поможем. Торговля, да, она немножко преобразуется, перестраивается, но, скажем так, все равно покупатель хочет почувствовать этот товар, прийти. Наверное, еще стоит сказать, что были ограничения тоже по работе, Просто можно было получить этот товар там, не примерив, да, потом, и это удалось нам вместе мы с Роспотребнадзором, нашли оптимальный вариант с тем, чтобы потребители наши, ну, как сказать, в полной мере могли воспользоваться услугами. Uh -huh. Спасибо. Можно дальше чуть-чуть Вот Елена Дюльдина, которая уже получила ответ на вопрос, и вот просит уточнить. Спасибо за ответ. О патентной системе налогообложения мы в курсе и хотели бы рассмотреть ее на 2021 год. Но, к сожалению, нового закона нет, а в старом не все виды деятельности. Елена, да, о чем я говорил, мы обязательно вас проинформируем. На сегодняшний день вносятся изменения в региональное законодательство. Действительно, он еще не принят. Но в федеральном вы уже можете увидеть, что есть обязательный перечень, который попадет в любом случае в региональное законодательство. Поэтому здесь, наверное, вам стоит в отдельном порядке к нам обратиться, подходите в «Центр мой бизнес». Или вот в переписке, может быть, уже там э, в личной на страничку напишите свой вид деятельности, мы отдельно тогда с вами свяжемся. Угу. Еще, еще вопрос. Юлия Герсенкова спрашивает, какие мероподдержки будут предусмотрены для бизнеса, занимающегося массовыми мероприятиями? Ну, мы все понимаем, что это, наверное, самый пострадавший отрасль сейчас. Да, ну, видите, она как и бурно развивалась, скажем так, в последнее время, да, до пандемических мероприятий. Вот. Сейчас, что касается массовых мероприятий, я сегодня уже это упоминал, на правительственном уровне принято решение продлить налоговые каникулы до конца года. То есть это один из инструментариев. Далее, конечно, Юлии нужно будет посмотреть, скажем так, да, невозможно проводить массовые мероприятия, но надо преобразовать свой бизнес, надо посмотреть, давайте вместе с нами, да, то есть какие есть инструменты и в какое направление можно было бы это сделать Вот э, пример мы сегодня приводили, колокольчиковый да? Ну, казалось бы, да, вот она с категориями, ей бы там проводить занятия не может она этих людей Она стала это делать через онлайн-платформу То есть, если мы говорим, что там музыкальные вечера там, с ограничениями и так далее Но ничто не мешает это делать в формате онлайн, допустим то есть здесь надо действительно посмотреть, в какой именно сфере да, массовых мероприятий работает Юля. И мы, в общем-то, всяческую консультационную поддержку окажем, просим тоже нам сообщить, какой вид деятельности у Юли, с тем, чтобы мы могли более качественно ей оказать поддержку. Mm -hmm. Спасибо. Ну так как мы, Денис Владимирович, не даст живем в соцсетях, постоянно мониторим, видим, что происходит. Часто куряне сетуют на пивные, которые расположены в жилых домах, да, на первых этажах. А некоторые вообще не думают, почему они там расположены, ведь они там не должны быть, потому что пиво, да, разлив с 2015 года, продавать запрещено в жилых домах. Вот объясните, в чем здесь нюанс, да, в чем подвох? И как, в принципе, насколько реально соблюсти баланс между комфортом да, жителей этих домов и развитием качественного вот, культурного общепита? Действительно, это один из обсуждаемых вопросов. В 2015 году был принят закон Курской области об ограничениях, как вы сказали. Но в силу того, что федеральным законодательством было предусмотрено запрет на введение ограничений в сфере общественного питания это, ну, к сожалению, родило такой целый пласт так называемых наливаек, да, которые под видом деятельности общественного питания просто скрывали там, ночные продажи и так далее. Что вызывало справедливое возмущение жителей, особенно это касается многоквартирных домов. Законодатели в текущем году приняли закон, который вводят ограничения, то есть такие предприятия на федеральном уровне планка определена 20 квадратных метров, если менее, то это не может быть объектом общественного питания. Общественное питание может быть, пример там Европы, крупных городов, то есть это нормально, когда и в жилых домах есть предприятия, но если они действительно предприятия общепита, а не то, что под этим скрывается. Скажу так, что здесь Вновь сработало то, что, ну, конечно, мы сейчас активно работу проводим по мониторингу таких предприятий. Нам уже удалось, ну, в диалоге где-то с компаниями сделать так, чтобы они закрыли эти свои наливайки, которые не соответствуют новому законодательству. Были определенные дискуссии у нас, да, но вот Роман Владимирович в очередной раз поддержал нас, именно чтобы сфера, которая обеспечивает занятость людей, не так сильно пострадала. И если в регионах принимались ограничения там порядка 50 квадратных метров, то у нас в регионе принята поправка. Это вот мы действительно во взаимодействии разных общественных объединений, депутатов. Принято решение 30 квадратных метров ввести. И не случайно эта цифра. Мы провели мониторинг и как раз увидели, что та часть, которая, в общем-то, ну с большой натяжкой, называется да, общественным питанием, общественным. она вот на, на этом э, стыке и находится. Да. Если бы вводились ограничения там, 50 квадратных метров, то могли бы попасть наши несколько заведений э, в Курске, в Курской области, которые нормальный общепит, да. Да, и он, в общем-то, э, может продолжать полноценно работать. Поэтому здесь в очередной раз мы пошли навстречу бизнесу. И, во-первых, я уже сказал о площади, и, кроме того, Решение о том, что это будет работать, принято с 1 января 2021 года. Мы дали бизнесу, Интересный. те, кто не соответствует, на адаптацию к этим условиям, на перезагрузку. Повторюсь еще раз, есть инструментарий поддержки. Можно взять льготные средства, провести реконструкцию этого помещения, сделать действительно общественное питание, да, такое полноценное и нормально развиваться. Либо там мы предлагали еще варианты организации в таких точках продажи курских продуктов. Да, то есть мы тоже готовы, я сегодня пример приводил одной из компаний, а таких компаний несколько. Вот. И действительно, куряне знают свою продукцию, она будет востребована, и мы в этом плане ведем работу. Но и в то же время при всех послаблениях совершенно четко даем сигнал, что предприятия, которые не будут подпадать под эти рамки, мы будем добиваться их закрытия. Потому что мы не можем, скажем так, игнорировать те обращения жителей и вот то, что есть в обществе, да, вот такое отторжение к наливайкам. Это должно быть качественно и не в ущерб никому из заинтересованных сторон. Ну вот как раз я предлагаю посмотреть на ситуацию глазами потребителей, да, все-таки вот мы говорим о бизнесе, об их проблемах. Мы часто сталкиваемся с э, просьбами обратить внимание на качество продуктов, продукции вообще, которая поступает на торговые прилавки. Вообще эта сфера как-то контролируется вот, с силами комитета, с структурами комитета, и как она контролируется, какие меры предпринимаются для того, чтобы качество было ну, достаточно достойное и соответствующие требования. Это одна из задач нашего комитета э, организовать так работу, чтобы продукты э, были качественными. Есть, понятно, там комиссии различные на федеральном уровне, там готовится и нормативная база. Вот именно, как вы сказали, Денис, контрольные мероприятия – это в прерогативе федеральных органов власти. Ну, в частности, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, там каждый по своим направлениям. Наша задача – создать нормальную работающую систему. У нас есть подвесное учреждение, я сегодня о нем упоминал, Курский центр контроля качества. Мы ведем работу с нашими местными производителями. У нас есть система добровольной сертификации. И мы проводим работу с предприятиями, мы отбираем эту продукцию, мы смотрим ее качество и мониторим дальше. К сожалению, есть и издержки, и нюансы. Да, вот на одном из недавних смотров, которых мы с 2012 года провели, вот сейчас будет 50-й, у нас юбилейный, вот попался производитель Курский масло сливочного. Но однозначно мы исключили эту продукцию из этой системы и об этом сказали открыто. Здесь должен потребитель знать об этом. Да? И если в этом масле растительные добавки, оно не может называться маслом сливочным. Это совершенно определенно. Мы работаем, мы смотрим, какие обращения к нам поступают, жалобы на какую продукцию. Смотрим, мониторим социальные сети, на что жалуются наши куряне. Исходя из этого, мы Делаем а, отборы именно той продукции, ну, которой больше всего замечаний возникает. К сожалению, порядка 30% в отборах у нас попадается продукция, не соответствующая качеству. Зачастую, в большинстве это иногороднее. Вот. Но помните, не так давно Роман Владимирович вот после одного из наших заседаний, касаемо там, продуктов питания, он акцентировал внимание на том, что если ты курский производитель, ты обязательно должен быть качественный. И он лично поручил, настоял на том, чтобы мы дали информацию нашим потребителям о том, кто из производителей допускал нарушения. И мы это сделали, конечно же. Были вопросы, там, касаемые качества хлеба и так далее. Вот сейчас у нас в России президентом ранее было объявлено десятилетие детства. И мы тоже подключаемся к этой программе. Может быть, видели в средствах массовой информации. Мы сделали очередной отбор. Это детское пюре. Вот. Сейчас идут исследования, мы привлекаем наш центр эпидемиологии. Вот. Ну, чтобы было понятно, центр это, он оказывает услуги нам по исследованию. А вот именно организацией этой работы занимается наш центр контроля качества. Ну, конечно же, вместе с комитетом. Поэтому мы и дальше продолжим, как, как мы можем это делать в рамках законодательства. Поэтому, повторюсь, это. Совершенно просто выглядит. Мы, как потребители, собственно, приходим в открытые магазины, да, берем там с полки продукцию, проверяем ее и доводим до потребителя истинную информацию о качестве продуктов питания. Mm -hmm. И, естественно, если у нас кто-то нарушитель, эта информация направляется в торговые сети, в Роспотребнадзор. Из практики торговые сети убирают этих производителей, и им достаточно непросто потом вернуться. У нас мы добивались по одной из федеральных сетей, менялся производитель, поставщик по их, скажем так, льготным категориям, дешевым. То есть и это было. Поэтому мы будем и дальше потребителей информировать, о чем я и говорил. Пожалуйста, подписывайтесь на наши ресурсы и узнавайте из первоисточников. Спасибо большое за обстоятельный диалог. Спасибо за то, что нашли возможность ответить на те вопросы, которые поступали от предпринимателей, от потребителей. Время, отведенное нам в эфире, наш час заканчивается, нам остается только поблагодарить всех за внимание и еще раз обратить ваше внимание на возможность давать вопросы в режиме офлайна, отправлять свои обращения, пожелания, какие-то даже реплики и оценки на структуры и адреса Комитета промышленности и торговли и предпринимательства Курской области, и я уверен, что каждый вопрос найдет Найдет источник для ответа, да? Это то, будет, то, будет именно так, так Денис, да. 24 Спасибо. До 7. До да, 7. Да. Спасибо. Спасибо большое.